Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. А ну-ка, брысь под лавку. Какого черта ты здесь делаешь, если толку от тебя вообще никакого, а? Это определенно новый уровень прыжок на флажок. Да-да! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в совершенно новый хоррор под названием Broken Whale. Вкратце, что это такое Broken Whale? Это у нас, значит, постсоветский хоррор с элементами головоломок, с элементами... Ох, какой пацан-то у нас, смотрите, оказался безликий! Да, с элементами головоломок, с элементами каких-то пазлов и так далее. Ну что ж, о чем на самом деле игра? Сейчас я тебя в деталях Покажу, Поэтому запасайся, пожалуйста, чаечком, печеньками, присаживайся поудобнее. И, конечно же, наслаждайся просмотром. Ну а мы, конечно же, погнали. Посмотрим, чем же нас таким сможет заинтересовать этот хоррор. Так, начинаем мы в темной комнате. По всей видимости, это какой-то детский э, садик. Нас, нам предлагают тут сразу же ознакомиться с управлением. Ну что, пацаны, ты чё в шапочке? Ой, смотри, кто там такой в окошечке у нас спрятался, пацаны, шухер, там в окне кто-то затаился, какой-то страшный тип подглядывает за нами и куда-то он, кажись, ушел, возможно, он к нам в комнату зашел, а возможно, еще куда-нибудь свалил, так, ну что, что нам надо сделать, нам нужно в окно, я так понимаю, вылезти или что? Не получается у нас в окошечко Так, давай-ка мы наоборот в другую сторону с тобой пойдем Что-то как-то немножко подлагивает У меня подтормаживает немножко Не знаю, будить всех или не будить Да ладно, пускай спят Я пойду сам расследовать эту страшную тайну Что же здесь у нас произошло Итак, мы заходим в другую комнату Что мы здесь а, видим? Какие-то игрушки везде разбросаны ой ой ой ой ой Я только что выключил телевизор Наверное, не надо было этого делать Давай-ка мы с тобой сейчас отойдем а, Вот здесь где-нибудь спрячемся Это у нас, смотрите, тетка какая-то интересная, да? она смотр... А, надо обойти, пока она пошла в телевизор включать Мы с тобой аккуратненько здесь обойдем Тетя Мотя, а я был, а я раз и взял и сплыл Идем в другую комнату чем-то она мне напоминает Little Night Matters, да, тоже там, где мы играем за маленького человечка и бегаем по такого же плана коридорчикам. Ну что ж, посмотрим, что же ждет нас дальше. А ты, мой дорогой зритель, смотри и делай для себя выводы, стоит ли тебе выиграть в эту игрушечку с момента выхода ее в релиз или же нет. Напоминаю, пока мы играем в эту игру, игра находится на стадии раннего доступа, то есть буквально в демо версию мы сейчас играем, да, чтобы посмотреть, что нас здесь ждет. Так, что у нас интересно в этой комнатке? Здрасте, здрасте, что у нас тут такого? Что нам надо взять? Вот там какая-то странная стату статуя Давай-ка мы с тобой сейчас э, нажмем на Space, Подпрыгнем, залезем И куда нам вообще э, надо? Не пойму, друзья, надо, надо разбираться Надо разбираться, нам нужно куда-то идти Вот там какая-то интересная статуя Может быть мне ее нужно взять или что-то с ней сделать Не знаю, скорее всего нам нужно есть Полезть, по по есть, есть нужно Нам нужно лезть, карабкаться по ящикам Ты куда залез, пацан? Ты где? Опа, смотри, как он, как он там оказался. Ты как там оказался, скажи мне? А там ты как оказался? Какой-то у нас пацан странный. Да, теперь как вылезти, я даже не знаю. Хорош, там прятаться. Выходи уже из-за ящиков. Ха ну ты хорош, а! Не выдержал, я психанул, да, и все-таки решил перезапустить. Так, ну что ж, давай зайдем в эту комнату, посмотрим, что у нас здесь такого интересного, важного. Ничего, кроме швабры и пустого ведра я здесь не нашел. Пойдем прогуляемся снова в ту комнату, в которую мы только что залагали, забаговали. Возможно, нам в нее и не надо заходить. Пойдем дальше немножко пройдем. Опа, дядька какой-то сидит. Дядька, здорово. О, что-то он, похоже, услыхал. Пойдем-ка спрячемся в чулане. Этот парень, похоже, нас услыхал. Он за нами... Поб... Эй, хорош, я тут... Я тебе ничего плохого не сделал. Какого черта? Он меня только что сцапал и запустил в чулан. Ай-яй-яй-яй-яй. Негодяй, оказывается, я. И меня закрыли только что в чулане. Что ж такое? Я так понимаю, меня поймали. Ни в коем случае нельзя быть пойманным, иначе нас возвращают снова же на место старта практически. Так, ну что ж, давай попробуем с тобой пошаримся все-таки в этой комнате. Так, давай попробуем. Оба. Да, точно. Так оно и есть. Вот она и разгадка. Той загадки, над которой мы давно с тобой трудимся. Так, ну что? Это что за коробочка? И для чего мы вообще ее сюда уронили? Это что за голова здесь выпала? Не знаю. ой ой ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой. Да как, как так-то, Спрячемся, спрячемся, спрячемся. Я же спрятался, какого хрена этот парень меня нашел? А, это отвлекающий маневр. Я понял тебя, чувак, я тебя понял. Именно так у нас в игрушках, в хоррорах, особенно в пазлах, хоррорах дела и делаются. Ну что ж, от отвлекаем сейчас мы этого мужичка, а сами пробегаем в другую комнату. О, друзья, это же изи, черт возьми, это же изи. Пошли шуметь. Пошли шуметь, буядить и разбойничать, ты наш полосатенький дружок, бабах! Что-то упало, что-то разбилось, это не я, это точно был не я. Так, уходим вот сюда, прячемся и ждем, пока наш мужичок а, пройдет. Что такое ап? Что-то мне сказали, что можно нажать на ап. На ап нажал я и ничего не происходит. Где мужик-то? Он пойдет? Нет, вот, пошел, пошел, пошел, смотрите, а мы пробежим тем временем тихонечко, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, да, друзья, мы пробегаем в другую комнату. А что здесь надо сделать? Здесь, скорее всего, надо какой-то ключ найти, да, я так понимаю. Чувачок, ты не приходи слишком быстро. Стой пока там. Может быть, можно мусорку спрятаться? Нет. Надо бы как-то, ребятки, пройти дальше. Надо каким-то образом пройти в эту дверь. Открыть ее не получается. Давай, толкай сильнее, родной. Есть такое дело. И мы выходим на улицу. Мне опять пишут, что надо что-то подтолкать. Что будем толкать? Блин, а тут же на улице тот странный тип стрёмный был, который подглядывал в нашу комнату. Нет, он уже меня разорвет. Черт возьми. Ладно, давай как мы с тобой сейчас аккуратненько разберемся сначала, что к чему. Сначала, как говорится, осмотримся, а потом уже будем делать выводы. Песочница. Пойду поиграю. Я в песочнице. Так, что у нас тут такое? По-любому, в песочнице можно замутить что-нибудь. Опа, лопатку нашел. Ни хрена себе, реально. Реально мы можем в песочек поиграть. Ну-ка давай, копай! Копай землю! Не хочет он копать землю. Так, а это что за предмет? Это какой-то мячик у нас, походу, да? Пригодятся эти предметы нам или нет Я не знаю пока, но движемся дальше Не задерживаемся Какая-то машина стоит Это по-любому, наверное, не за мной А может и за мной Пойдем проверим или что Но мне кажется, что это все не очень-то хорошо кончится, друзья Потому что тут уже притык И мы дальше никуда не пойдем Может быть здесь как-то надо спрятаться Тихо-тихо, не шуми Не шуми, залазь на этот мусорный бак Залазь в этот мусорный бак, здесь можно укрыться Так, давай мы с тобой сейчас проверим Неспроста здесь этот мусорный бак Давай сначала с тобой идем на разведку Проверим, что у нас за машина стоит такая. Так, пресс. Э, подпрыгнуть надо. Давай-ка подпрыгнем и залезем в этот кузовок. Что у нас там? Покажите мне, что там в кузове машины. Не вижу, что там, ребят, происходит. Но меня куда-то... Куда вы даже меня не спросили? Алло! Я даже ничего не смог сделать. Куда они меня повезли? Я не понимаю. Вот таким вот, друзья, образом у нас и заканчивается эта часть. Да-да-да. Я не знаю, куда меня повезли. Но сейчас, мне кажется, нам расскажут немножко побольше. Так, при... привезли нас в какой-то... А странное место, пока не понимаю, что это за место такое, но сейчас будем исследовать Итак, для чего вообще эта машина там стояла, кого она ждала, прям по заказу, как будто бы меня Пошли-ка, пошли-ка на разведочку Пойдем, чувачок, не отчаивайся, я с тобой, я тебя приведу куда надо Так, тут у нас, я так понимаю, тупик а, Давай-ка сход, давай сходим направо с тобой Мы с тобой не были здесь еще справа что нам вообще нужно здесь делать в этой демочке, я даже не пойму. Надо просто, друзья, идти вперед по вот этим коридорным уровням. Здесь можно как-то пролезть, а? Надо присесть. а а Это что за банда? ребят? я тут случайно, слушай, забрел. Я не знал, что вы здесь тусите. Я сейчас обратно пойду, слушать. запи... Эй, хорош, хорош, чуваки, вы что, совсем оборзели, что ли, а? Вы посмотрите на этих стремных чувачков, а? Какие же они стремные. Ты посмотри на их рожи, а? Вот это я понимаю, вот это хардкор, блин, нереально. Ну, если честно, не сильно страшно, да, после всех событий, которые ты видел в Little Night Matters, в том же здесь, как-то по крайней мере, в этой демочке, такие встречи, они воспринимаются, ну, я бы не сказал, что прям сильно так, что ты готов э, покрасить то, то место, на котором сидишь, в какие-нибудь коричневые цвета. Нет, друзья, ни в коем случае. Скорее всего, больше просто-напросто э, такое событие увеселительного характера, но никак не какого-то страшного типа. Так, ну что ж, идем дальше, хорош болтать, мы находим какой-то рюкзак, что у нас в рюкзаке, мы можем ее взять, нет, не можем, опинуть-то мы его можем, тоже не можем, нам тут и подсказок никаких не высвечивается и так далее, но мы берем какой-то ключ, что ли, я так понимаю или что это такое? Пожалуйста, нажмите на F, чтобы... А, это лазерный фонарик, ты посмотри, а? а, кошки у нас любят лазерные фонарики, или это не кошка у нас там? А куда надо ее направить? Давай думать, куда надо направить. Здесь у нас лампочка, тут у нас кошка, надо включить свет, там у нас, значит, я так понимаю, где-то есть срубильник, светильник. Ну-ка, давай-ка прыгай, включай ко мне свет, кошечка, давай-давай-давай, еще разочек, прямо вот сюда, вот, ну-ну-ну, ну ты че тупишь-то, кошка? Давай, прыгай уже, ну давай повыше, вот так вот, ай-яй-яй, давай, оп, ну куда ж ты, а? Ну что-то она мне уронила, но я думал, что она должна мне свет включить. Что это за странный предмет такой? Какой-то ручной гранатомет, что ли, или что это там, там взял такой, не пойму. Я так понимаю, нам нужно пробить доступ вот к той вот дыре, которая там вот находится, за вот этим вот сундучком. Кошечка, иди сюда, ты, надеюсь, меня-то не сожрешь. Кос... кошечка, блин. Фас, алло, фас, говорю. А, это кошка же, не собака. Давай, кис-кис-кис, давай, вот это что за штучка такая? Ну-ка, иди проверь. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. А ну-ка, брысь под лавку! Какого черта ты здесь делаешь, если толку от тебя вообще никакого, а? Ну, ни в коем случае ее никак нельзя использовать. Донеси да ты уже. Ох, неужели? Как мы сейчас тут вот пронесли? Вот как мы пронесли сейчас тебя? Ага. Надо просто взять и нужно на ВСАД, друзья, оказалось, да, вот кто бы мог подумать-то, а, вот, друзья, наконец-то мы доперли, мы донесли до сундука, мы вставили это все дело в сундук, и нам просто остается на левую кнопку мыши сейчас а, нажать, я так понимаю, давай, подержать, давай, ну-ка, или что то там, что, а, это просто, друзья, какая-то у нас ручка. С помощью которой мы можем перетаскивать предметы Да, кошка, иди отсюда Я думаю, мне хватит, друзья, расстояния Чтобы пролезть наконец-таки в эту дырку Ну, наконец-таки, а, пролазим в эту дырочку И попадаем в совершенно новую комнату Блин, это было долго, конечно же, это было дико Ну что ж, мы попадаем в какой-то мясной цех Где, я так понимаю, тоже надо будет обращать на все внимание вокруг Вон там, например, свиные головы Здесь свиные туши у нас лежат там у нас мясо разделывают и так далее. Ну что ж, давай по краешку пойдем. Так, что у нас здесь такое, а? Здесь у нас какой-то щиток непонятный, кстати. Да, у меня здесь тоже есть эта штука. Наверное, надо было у нас... Ага, ну это я понял, что для прыжков а, можно использовать у нас спейс. Я так понимаю, что сейчас, наверное, кто-то сюда войдет, и мне, наверное, надо будет убегать. Давай попробуем открыть дверь. Открывай давай дверь, открывайся! Толкай, давай, толкай! Не хочет толкать наш персонаж. Что-то здесь нужно сделать особенное. Ага, я так, я так понимаю, здесь нужно подпрыгнуть в прыжке, нажать на эту кнопочку. Допрыгнешь ты, нет! Не допрыгивать. Для того, чтобы наш персонаж допрыгнул, нам нужно пододвинуть сюда кое-что. Вот здесь, например, какой-то ящик есть. Сможем мы его подвинуть или нет? Давай, толкай! Не хочет двигать наш персонаж этот ящик. Так, куда нам надо подпрыгнуть? Да, мне, мне говорят, что надо подпрыгнуть и нажать. О! Свалили мы тушу! И что дальше? Ну, свалили мы, и что? Мы что-то нашли. Ага, крючок! Ну-ка, побежали-ка, я понял. Сейчас мы и потащим сюда вот эту штуковину. Ага, и нет, не, не получается. Надо сначала зацепиться как-то, а? Надо, короче, кидать, да. Берем крючок и кидаем по этой кнопке. Оказывается, все у нас вот так вот легко и просто. Кидай. Бамс! И все, ребятки, поехал у нас механизм. Оказывается, все было по-другому. И что дальше? Тушу мы повалили. Именно она мешает нашему механизму, я так понимаю, функционировать. Теперь снова ищем наш крючочек. Где мы потеряли крючочек? Куда же он отлетел? Не пойму. О, вот он, крючочек наш. Все, берем его. И давай-ка еще разок запустим. Ну-ка, давай. Глаз-алмаз. на держи-ка. Все, заработало. Заработало. Туши наши поехали. И для того, чтобы... Ага, я понял. Нужно сейчас вместе с этими тушами отправиться нам туда, в ту сторону. А, надо зацепиться, я понял, да, нам нужно зацепиться. Подойти и зацепиться. Ну-ка, давай попробуем. Оп, просто стоим. Оп. Да, друзья, оказывается, нужно просто стоять, никуда не прыгать и... Просто держа левую кнопку мыши, твой персонаж ее за нее цепляется Вот так вот мы и едем, наконец-то в светлое будущее Как же меня запарила эта локация, я со свиньем я тут так долго провел, что сам просто-напросто пр провонял вот этим запахом свиным Так, куда мы едем? О, что это за мясобойка такая? Смотри, там колбасу делают, мне бы туда не упасть главное. Да как так-то, а? О, что происходит, друзья? Как так? Да я ж пробовал, а? Почему не получилось-то? Я развиваюсь, как осенний лист И здесь надо спуститься, все, спускаемся, отлично Туда я не поеду, там слишком опасно Да, вот эта мясорубка, она, конечно же, мне мозги все потрепала, как следует Итак, что нам нужно сделать здесь? Берем ножик, наверное, да? Нет, не берем Чуть за банка такая странная? Тоже ее не берем, просто-напросто спускаемся И проходим мимо Надеюсь, здесь никаких приключений у нас э, не будет Оу, сколько фарша, сейчас пельмени будем делать Или пельмени будут делать из меня Точно не могу сказать Так, здесь что-то надо сделать Здесь нужно у нас что-то, видимо, передвинуть Или же что-то у нас открыть Вот тут у нас, смотри, что-то интересное прям в мясе в этом находится Какая-то у нас то ли косточка, то ли что ли это такое Ну-ка берем ее Куда-то, наверное, запустить ей надо, да, чтобы где-то что-то открыть Вот там, мне кажется, что есть какой-то проходик а, Давай-ка попробуем Мы сейчас сделаем А что еще можно здесь сделать? Скажи мне, пожалуйста, ну-ка давай в дверь сейчас покидаем этой костью Ты как гитару ее держишь Бамс! Не получается, возможно, а, подожди, подожди, сколько у нас а, задвижек, подожди, может быть эту дверь как-то уже можно открыть, нет, нет, друзья, дверь закрыта намертво и нам придется сейчас каким-то образом а, тыкаться в каждый а, ящичек, что-то видимо искать, так это что такое, это можно двигать, это хорошо, это мы подвинем к столу поближе, вот сюда вот. Для того, чтобы можно было залезть. А, я все понял, друзья. Нам нужно вот этой косточкой а, сейчас отковырять вот ту вот решетку, которая там наверху. Так, где у нас косточка? Берем косточку, где-то там оставил ее. Ищи давай, ищи в темноте, вот. И не бросай ни в коем случае. Пошли-ка, вот туда вот ее сможем закинуть. Ну-ка давай пробуем. Вах, не получилось. Но надо, ребят, закидывать ее на стол, потому что иначе мы не сможем отогнуть вот ту вот а, решеточку. А нам по-любому нужно будет ее отогнуть. Ну-ка отсюда закинем, нет? Все, косточка на столе. И теперь, я думаю, нам не составит никакого труда на стол забраться самим по этому ящичку. Так, давай, чувак, залазим. Да хорош, не двигай сейчас, залазить надо уже. Давай, давай, давай. Подталкиваем ящик поближе. Вот сюда, отлично. Ну и теперь залазим. Так, залазь. На стол. Берем косточку, если я прав в своих, дово... своих догадках, и подходим вот сюда. Да, наш персонаж автоматически что-то здесь ковыряет, подковыривает, и косточкой мы выламываем эту дверь и лезем дальше в вентиляцию. Ну, а что же ждет нас в вентиляции? Давай мы сейчас с тобой проверим. Беремся и ползем наверх потихонечку, без лишних экспериментов. Просто зажимаем и идем. Надеюсь, тут ничего такого необычного не будет. Так, вижу свет с конце туннеля и проваливаюсь прямо на стол. Срочно валить надо отсюда, чувак, смотри, тут чувак какой-то жирный. Пошел вон отсюда, по... Ты смотри, какой он вообще резкий, а! Побежали, побежали, побежали! Ты посмотри на это чудовище, а! С виду вроде обычный жердяй, да? А тут такое чудовище просто образовалось! Так, преодолеваем препятствие по-быстрому! Так, здесь на что? Свиная голова, уходим, уходим, друзья! Он нас догоняет, вы посмотрите на это чудовище! Вы посмотрите на него, хорош! Он меня сейчас сожрет, он меня точно, друзья, сожрет! Побежали, побежали, Оба подкатик сделали, бежим дальше. оба перепрыгнули через весы. Идем дальше. Так, не останавливаемся. Голова, иди отсюда, прыгаем в прыжке. Йо, убегаем. Давай, давай, получаем. Так, а здесь что? Здесь надо обруливать. Здесь надо было обруливать этих свиней. С головы свиней уходим. Бежим быстро, бежим четко. Здесь мы оббегаем против свиней. Так, так, так, так, так. Еще совсем немножечко. Это определенно новый уровень. Прыжок на флажок. Да что ж такое, друзья? Надо было на флажок. Надо было за флажок, за цепиться не получается ну же как же так-то а? ну что ж давай еще разочек так здесь надо зацепиться за флажок нужно с левой кнопкой мыши есть такое дело давай раскачиваемся раз да как так-то надо было просто-напросто перепрыгнуть на ящичек ну что ж давай еще разочек так бежим бежим бежим прыгаем зацепаемся за флажочек и вот туда есть такое дело так идем дальше Давай, прыжок банки ой-ой-ой-ой как жестко да и опять он нас догоняет да нужно влево-вправо здесь пульсировать все побежали еще раз раз раз раз раз оп так, прыгаем здесь сюда напряженная какая у нас битва. Очень напряженная битва. Здесь оббегаем, здесь оббегаем, здесь уходим. Да, влево-вправо от бутылок, от банок. На весы, на флажок. Оп, цепляемся, полетели и в окно, друзья. Неужели у меня получилось? Broken Брокенвейл well у нас, друзья. Вот такой вот хоррор с элементами головоломок, с элементов пазл. Да, нам показали демо-версию его, которую можно в стиме загрузить бесплатно пока что и любой желающий может в нее поиграть. А что ты думаешь, зритель, по поводу этой игрушечки? Пиши, конечно же, не стесняйся, свои комментарии, свои размышления. Понравилось ли тебе прохождение или же нет? Раскритикую братишку Скрэча или похвалить тебе, как говорится, решать. Я же делаю по ней следующие выводы, что по демке известно нам. Хоррор достаточно интересный, хоррор достаточно свежий. Если, конечно, на момент релиза разработчики поправят все те баги, с которыми мы сегодня столкнулись, что там персонаж застревает, здесь персонаж, персонаж застревает, я смело бы поставил твердую восьмерочку данному хоррору. Но так как у нас пока что очень много лагов-багов, разработчики не надейтесь, что я поставлю слишком высокий балл. 7, друзья, 7 баллов из 10 возможных, лично от братишки Скретча. В целом игра мне понравилась и лично я хотел бы в нее поиграть с момента выхода ее в релиз. Дату релиза, к сожалению, назвать не могу, потому что неизвестно, когда она у нас в релиз э, выйдет. Ну что ж, а на сегодня это все, что я хотел тебе сказать по поводу Broken Whale. Продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжать конечно же следует